Всем здравствуйте! Начали посадку интенсивного яблоневого сада. Пеньск область, село Лунино. Планируем заложить 100 гектар. Это расстояние между саженцами 2,5 метра идет, а ширина между рядки 5 метров. Проходит трактор. Вначале все сажаем полностью трактором, а вон дальше, видите, люди... Идут следом за трактором, притаптывают, выравнивают и обрывают листву. Потому что посадка осенняя, лист у нас заберет очень много влаги. Лист нужно обязательно удалять при осенней посадке. Никаких обрезаний осенью делать нельзя. Это мы уже будем весной проводить обрезку. Сейчас они вот смотрят, наблюдают углубление саженцы, что было. Место прививки на поверхности притаптывают и удаляют листву. Вот ходят люди, работают. Вон у нас посадочные машинки идут. Подвозим саженцы с трактором. Вот примерно вот так получается. Видите, здесь вот немножечко будет приподнять даже корневая система полностью уходит если здесь вот немножко углубления мы саженцы чуть, -чуть приподнимаем и трамбовываем почву около саженцы вот выравниваем вот он примерно ровненько идет теперь Снимаем листву движениями вверх, чтобы не повредить почки. Вот у нас уже готовы к зимовке саженцы.